Сейчас проведем эксперимент. Вот у меня 5 копеек. Я запущу магнитный двигатель. Как видно, они находятся. Система, 5 копеек находится в магнитном потоке. Это сборник статического электричества, который образуется при вращении ротора. Это катушка. Просто подставочка. Что здесь я пока не буду говорить. Рота. Как видите, здесь просто набор магнитов. Ну, магниты вот Николаева. Так я запускаю. Как видите, ротор вращается. Вращается он в магнитном потоке. Слегка раскачивается. Тут, здесь не, не идет речь о свободном вращении. Здесь идут электромагнитное воздействие. И взаимодействие магнитного поля и электростатики, которые образуются на этом пластике. Такое взаимодействие обеспечивает работу ротора бесперебойные. Значит, зачем это нужно? Для того, чтобы вырабатывать электростатику. Ее можно, используя вот этот зазор между ротором и столом электростатическим, можно снимать электростатическое электричество, но ну, я покажу, как это делать. Ну вот, как и обещал, электростатика работает совместно с магнитными силами. Это естественное, природное взаимодействие. Никакой магнитный двигатель не будет работать обычно, как на обычном электричестве. Любой магнитный двигатель будет вырабатывать генератор или двигатель, будет вырабатывать электростатику. И не будет никаких традиционных звуков. Это как магнитное поле не принадлежит магниту, так и в данной системе электростатика, она находится вне, вокруг, возле этой системы. Это как на гребне волны э, скатываться. В данном случае у нас ротор является доской скольжения. По этой системе можно строить